Если вы задавались вопросом, куда же можно сходить в Санкт-Петербурге, где же можно отдохнуть, то это видео специально для вас. Всем привет, с вами Мишани и канал «Куда сходить в СПБ». Для всех любителей русского языка и литературы есть одно очень интересное место. Это филологический дворик и расположен он в здании СПБГУ Филфака. Попасть туда довольно просто. Нужно иметь всего две вещи. Первое – это желание, второе – это паспорт. Расписание дворика будет указано в описании под видео. И, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поехали! Наш дворик находится на университетской набережной 11. И добираться мы будем от станции метро «Василия Островская». Now you got me reaching out, out. And do you see you got me falling in more times than I can.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 Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И на вопрос, какие интересные места есть в Петербурге, я отвечу, филологический дворик. С вами был Мишаня и канал Куда Сходить в СПБ. Пока-пока.